всем доброй ночи итак друзья мои никак не соберусь очень много дел и не до канала никак не доберусь но раз уж я начала узнать что если я начала то уже не остановлюсь буду снимать сегодня несколько работ надеюсь хватит сил я вам давала много ритуалов для того чтобы вернуть энергию, бодрость, набраться силы и прочее. Хочу еще один ритуал подарить, потому как, особенно сейчас, когда нехватка витаминов, нехватка солнечного света, усталость, вялость, тем более сейчас, скажем так, Луна очень близка к Матери-Земле, Поэтому состояние такой удрученности, абсолютной выжитости, без сил. Вроде нужно что-то делать, но и неохота. В общем, все в одну кучу. Время от времени нужно возвращать силы себе. Для этого нам понадобится вода в бокале, в стакане, в чем хотите, в, в какой-то емкости. Обычная вода из-под крана. Начитать над этой водой нужно четыре раза и выпить залпом ну возьмите малое количество воды собственно говоря я уже вам говорила что вода обладает памятью и вода запоминает и положительные и отрицательные посылы человека часто бывает что человек вроде бы приготовил очень такое необычное блюдо по рецепту, сделать все, что надо, сколько нужно, но блюдо получается невкусное. Потому что в этот момент у человека эмоциональное состояние не очень. И вот это эмоциональное состояние усталости, такое, знаете, отрицательного посыла, она передается еде. Естественно, в еде есть вода. Во всем содержится вода, в нас тоже. Именно поэтому мы подвержены этим лунным циклам и переменам. По той причине, что мы состоим 80% из воды. И поэтому вода, ну, то есть Луна может поднять э, цунами в, в морях, да, поднять эти волны. Магнетизм Луны влияет на... Водное пространство. И магнетизм Луны влияет и на воду, которая внутри нас. Поэтому есть люди очень чувствительные к лунным этим перепадам и к фазам Луны. Им особенно тяжело все перенести, им особенно тяжело, потому что от этого зависит их энергетическая выжитость, усталость, иногда Тяжесть в голове и невозможность. И иногда бывает такое ощущение, как человек находится в невесомости. Это очень противное состояние, когда ты ходишь и такое чувство, что ты просто <смех> наступаешь на облака. Это тоже непросто. Это тоже тяжело. Я вам хочу сказать, что эта невесомость исчезает, когда человек немного полнеет. Вот этот вес как бы удерживает его на земле. Но как только человек начинает худеть, такого типа человеку, у которого есть невесомость, состояние невесомости, то ему приходится тяжко, потому что он живет как между небом и землей. Он может резко встать с места и ощущение как будто его понесло вперед. Об этой невесомости я снимала, давно объясняла и говорила. Это подвешенное состояние души. И тем более оно влияет и, скажем так, снимает полностью у человека его силы, его энергию запирает. Вот нужно время от времени эту энергию возвращать с помощью воды. Вода способна, проникая, то есть попадая в наш организм, восстанавливать эти структуры. И не зря на воду читают от сглаза, не зря на воду читают для здоровья. Для сна и прочее, прочее. Вода обладает памятью. и Какую программу ты задашь воде, то и получишь обратно, собственно говоря. Итак, читаем таким образом. Нужно держать воду вот так близко, чтобы губы чуть выше бокала, чтобы ваше слово, как бы ваше дыхание касалось воды. И после выпить. Вода Ульяна, струя Марьяна. И водная матерь Маримьяна. Меня за руку взяли, к реке жизни позвали. Та река быстрая, та река чистая, Течет река с престола богов, наполняя силой. Река великая, наполняй меня силой. Иди, волна, по моим венам, усталость сними, Чемерок, солба забери, кровь по жилам гоняй, Живую силу во мне пробуждай жизни возвращай. Ульяна, Марьяна и водная матери Маримьяна, водой живой меня живите, силы наполняйте, река живая сильна, и мне такой быть. Заклято. Всегда стихиям дается персонализация, то есть Стихиям им давались имена, стихиям им давались названия, стихиям давались характеристики и прочее, прочее. Это не просто так делается. Это э, некое создание такой, знаете, духовного образа определенного явления в магии, в природе, в мироздании. Так легче с ним э, наладить контакт и связь. Давайте еще раз прочитаю.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 К жизни возвращай. Ульяна, Марьяна и водная матерь Маримьяна. Водой живой меня оживите, силой наполняйте. Река живая, сильна, и мне такой быть. Заклято. Итак, читаем четыре раза и пьем залпом. Можно это делать перед сном. Можно это сделать каждое утро. Для того, чтобы организм отдыхал и наполнялся силой. Пробуйте. Я думаю, что при такой утомляемости и при таком режиме, в котором мы все работаем, это просто необходимо. Можно, кстати, это и на работе читать, когда вы чувствуете, что вы устали, у вас просто уже нет сил ни для работы, ни для творчества. Возьмите и начитайте несколько дней подряд, вы постепенно восстановитесь, а может быть, сразу же, смотря насколько. Скажем так, насколько быстро это в вашем случае сработает. Всем удачи и много сил для, для жизни и творчества.